Проверяем настройку параметров печати. Документ можно вывести на экран в режиме просмотр, отправить документ на принтер или сформировать в виде файла в формате Word или Excel. Нисколько не сомневаюсь, что вы активно пользуетесь этими возможностями, но сейчас речь пойдет о свойствах самого окна печати документов. Несмотря на то, что функция ПЕЧАТЬ вызывается из окна комплекса А0, ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ является самостоятельным приложением. И эти два приложения ПЕЧАТЬ и А0 могут работать параллельно. Особенно это удобно, если текст сметы достаточно большой. Вот посмотрите, у меня на экране открыто приложение ПЕЧАТЬ. Я даю команду СФОРМИРОВАТЬ ДОКУМЕНТ. Например, в формате Excel. Не закрывая окна печати, я перехожу в приложение 0 открываю другую локальную смету и продолжаю с ней выполнять необходимые действия. Когда процесс формирования файла Excel завершится, он появится на экране. Теперь можно закрыть и приложение Печать. Как правило, к функции Печать. Мы обращаемся из окна текущего документа. Например, если мы работаем с локальной сметой, то здесь же в окне сметы и нажимаем на кнопку печать. Если работаем с актом выполненных работ, то и печать вызываем из окна акта. Но можно вызвать печать и не открывая окно документа. Мы находимся в главном окне системы. Состав документов мы видим на панели структуры. Чтобы распечатать нужный нам документ, достаточно выделить его на панели структуры и нажать на кнопку «Печать». Причем, обратите внимание, можно нажать на панели инструментов кнопку «Печать», но можно выбрать такой же пункт в контекстном меню. Для тех, кто дружит с клавиатурой, печать можно вызвать с помощью известной комбинации клавиш Ctrl-P. В зависимости от положения курсора в структуре проекта будет открыто окно печати локальной сметы, объектной сметы или сводного сметного расчета. Отчеты о выполненных работах КС-2, КС-3, журнал КС-6 также формируются из главного окна. Во вкладке «Акты» надо выбрать интересующий нас акт и дать команду «Печать». Сейчас вы видите окно печати локальной сметы. На панели структуры отображается большой список вариантов выходных форм. Этот список сформировался за длительный период эксплуатации А0 в самых различных организациях. Кроме типовых образцов выходных форм, здесь находятся и их различные модификации. Вот, например, типовая форма номер 4 по МДС 35-2004. В ней содержится 11 граф. Однако, по требованиям заказчиков, проверяющих организаций или по приказам руководителей организаций в типовую форму выносились изменения. Добавлялись новые графы или, наоборот, исключались графы. Вышла новая методика по 421 приказу и в ней появились совершенно новые образцы выходных форм. В результате в списке накопилось много вариантов отчетных форм. Если вы не печатаете свои документы по каким-то из предложенных формам, если вам сложно ориентироваться в этом большом списке, то исключите эти формы из списка. Сделать это можно следующим образом. Над панелью структуры выберите вкладку "Состав" и с помощью флажков отрегулируйте состав отображаемых выходных форм. Например, вот так. Оставлю на экране только формы по 421 двадцать приказу Минстроя и формы ресурсной сметы. Возвращаюсь во вкладку "Выходные формы". Обратите внимание. На экране остались только выбранные мною формы. Все остальные скрыты из видимости. Да, вот так просто. Если вдруг возникнет необходимость использовать скрытую форму, я поставлю флажок у этой формы и смогу ей пользоваться. Подведу итог. Окно печати сметных документов обладает очень важными свойствами. Прежде всего мы отметили, что функция Печать – это самостоятельное приложение, которое может работать параллельно с основным приложением комплекса 0 При длительном процессе формирования отчетного документа вы можете переключиться в окно А0 и выполнять работу с другими сметными документами. Функция Печать вызывается не только из окна текущего документа. Она доступна из главного окна системы причем вызвать печать можно разными способами кнопкой на панели инструментов из контекстного меню или комбинации клавиш на клавиатуре на панели структура окна печать отображается большое количество вариантов выходных форм документов при желании вы можете скрыть из видимости те из них которые никогда не будете использовать спасибо за внимание желаю вам творческой работы с вами был Александр Курочкин.